Так, еще один обзор а, на сегодня это курс 2300 рублей в день на сравнении сайта. А, здесь у нас видео. Друзья, меня зовут Александр. А, меня автор показывает нам времени. как, точнее показывает нам сервис. Вот сам сервис, на котором сравнивают сайты. а выбирает, какой лучше, левый, правый. На самом деле, такой сервис действительно есть. Я туда заходила, смотрела, сравнивала тоже. Ну, скажу вам так, что чтобы вот зарабатывать вот, сумму глазах, хотя бы 200-300 да, рублей да, я не знаю сколько времени нужно потратить у меня терпения да, не хватило на долгое вот это сравнение там платят вот, вот, ну, вот, вот эти вот центы ну все вот как он показывает в принципе эти копеечки долларов, это центры. нужно сидеть часами 8, может 8, и сутками 8, сайты 8, эти сравнивают также а существует 1, такая 1, вот 1, для кого-то может проблема по поводу вывода средств. 1, Это нужно подтверждать свои паспортные 1, данные, отправлять скан 1, паспорта, 1, чтобы 1, получать 1, деньги. 1, а, 1, вот, 1, в принципе, наверное, и все по данному 1, курсу. 1, Я даже не знаю, что еще вам сказать по этому поводу. Что нам тут автор рассказывает? Не знаю, отзывы. У 2000. Ну, уже хотя бы не 10 тысяч. Возможно, люди и зарабатывают. Если сидеть целыми днями и сравнивать вот эти сайты, наверняка какой-то доход будет оттуда все равно идти. Просто, что если на это у вас время. У меня просто времени нет. Я посидела-посидела. У меня еще интернет, что сегодня не хочет вообще работать. Долго там все это грузится. я, В общем, я не смогла долго выдержать это все. А, поклацала поклацала и закрыла ну просто сервис такой серьезный поэтому не платить ему смысла нет этого сто процентов всем известные я бы так сказала поэтому я думаю что там все платится ну как бы я отзывы поискала реальные отзывы в интернете поискала на данный способ люди пишут что деньги получают все нормально ну и как бы все и говорят что надо поработать. Много очень надо работать. Кстати, я так, я даже не заметила, есть ли там партнерская программа какая-то, что -то я даже не нашла. Я думала, может автор зарабатывать с помощью партнеров. Ну, Как-то я не, не присмотрелась, не знаю, есть там она или нет. Значит, вот такие вот дела. В принципе, я не знаю, ну, вообще не знаю, даже сколько времени нужно потратить честно на вот эту сумму. Я хотела бы попробовать. А за какое время я ее заработаю? Нет, у меня такой просто нет возможности целый день просидеть, чтобы заработать какие-то деньги здесь. Поэтому вот так я просто посмотрела, проверила, поискала отзывы. И на данном этапе я с этим способом заработка распрощаюсь. Даже пробовать не буду. Есть возможность, если есть время, то, конечно, можно в принципе, попробовать. А, такой способ, без всяких приглашений, да, как многие люди не любят приглашать людей в проекты, значит, никаких вложений, в принципе, ничего такого вот нет, как люди, многие сейчас любят. Ну, цена за курс, в принципе, небольшая. Ладно, буду заканчивать на этом. Всем удачи, всем пока.